Привет! Вы это блюдо обязательно должны включить в свое новогоднее меню. Подписчики, вы помните? Лайк like или дизлайк, коммент тоже обязательно. А если вы еще не подписаны, сделайте это прямо сейчас. Вам же не сложно, а мне приятно. Пока в Америке все отвлекаются на президентские выборы, я стянул у них кусочек интересного рецепта Американцы очень любят грубо работать с мясом Любят обваливать его в огромном количестве всяких разных специй Запекать, я бы даже сказал перепекать мясо в барбекю Или в огромных-огромных в огромных печах, переделанных там из огромных труб Запекать сразу много мяса, причем часто огромными кусками Короче, в работе с мясом американцы красавчики Я же сегодня по-скромному и со вкусом запеку индюшку но не всю, только бедро весом 1 килограмм 600 грамм. И запекать я его буду с яблоками. Кусочек американского рецепта я использую в самом начале этого видео, а в самом конце я поставлю печать выдуманным соусом, не соусом. Посмотрим, что получится. Начнем с американской части соуса. Паприка. Много. Сухой чеснок. Сухой лук черный перец перец чили соль 2 ложки по рецепту сюда еще добавляется коричневый сахар я этого делать не буду так как в конце видео я вам покажу способ как его заменить как вам мой шейкер с глиняного горшочка очень удобно кстати Сегодня идея пришла, а и пахнет, смотрите как перемешалось, очень удобно, все до однородной массы <клышки> специй. На этом американская часть рецепта заканчивается, дальше будет моя. Берем яблоко и просто его нарезаем. а теперь берем и просто нашпиговываем бедро насколько это возможно ну, так чтобы и мясо оставалось максимально целым хватит при выборе индюшиного бедра вы можете столкнуться с проблемой что оно вот, кажется вам тонким поэтому я вам советую выбирать индюшиное бедро девочек потому что у них от природы бедра Чуть-чуть побольше. Вот если вы видели индюшку вживую и индюка вживую, вы можете сравнить и убедиться в этом. У них бедрышки побольше, такие пожирнее. И вот они как раз очень хорошо подходят для этого рецепта. Ну а теперь готовимся к запеканию. Только прежде хорошо обваляем бедро в той смеси, которую мы приготовили в начале видео. Фольгу завернули и почти готово. Скорость духовки в этот раз будет 150. Ехать будем 2 часа, а потом сделаем остановку. Совсем скоро индюшатину нужно будет достать из духовки для подготовки к ее дальнейшему приготовлению. И сейчас я хочу сделать соус, не соус, в общем, как хотите называйте. Я часто использую смесь терияки с медом. Называю это териячным медовым соусом А сегодня я хочу проэкспериментировать И заодно заменить коричневый сахар, о котором я рассказывал в начале видео Соус терияки и малиновое варенье Да, это будет такая интересная кисло-сладкая смесь Она интересная. Вот этой смесью, этим соусом, импровизированным, я буду смазывать индюшку, чтобы придать ей красивый цвет. Пахнет... Ох-ох-ох, как хорошо. Запах обалденный вообще, ребята. И девчата. Короче, сейчас сверху будем смазывать моим соусом. Ай, как приятно. Теперь лишнюю фольгу отрежем. Скорость духовки разгоняем. Как думаете, 200 или 250? Давайте сначала 200. Отправляем запекаться, допекаться до хрустящей красивой корочки. сколько по времени не знаю посмотрим готово В таком настоящем, типичном, американском стиле. Класс. Давайте договоримся. Если я сейчас разрезаю, и вы такие скажете, вау, класс. То вы подпишитесь на канал. Договорились? А если подписаны, лайк поставите. Ну как, подпишитесь?